Ну а президент Украины Зеленский сегодня вновь безуспешно призывал западных покровителей к тому, в чем они ему уже неоднократно отказали – закрытию неба над Украиной и бойкоту российских энергоносителей. Сами же киевские власти пока бойкотируют собственных граждан – мирных жителей, которые безуспешно пытаются вырваться из блокированных сумм Харькова, Мариуполя и Киева. Зато полная свобода теперь у убийц и насильников, выпущенных из тюрем для борьбы с Россией. О том, с кем они борются на самом деле и чем все это может закончиться для Украины. Алексей Конопко. Желающих уехать из Украины не выпускают. Африканские студенты в суммах после нескольких попыток вернуться на родину устраивают пикет. Мы хотим домой. Они называют нам цену за такси почти 2 миллиона, чтобы доехать до Полтавы. Это два часа езды. Кто может заплатить такие деньги? Но это не все. Мы сказали, хорошо, мы подождем. А теперь нас заблокировали в общежитии. Почему? С собственными гражданами ситуация немногим лучше. Это перрон вокзала в Харькове. А вот очередь из тех, кто по железной дороге пытается уехать из Днепра. Бегут, по всей видимости, и от таких вот инициатив. В ряды территориальной обороны власти теперь посылают уголовников. Это Руслан Анищенко. Начинал замкомом расформированного замородерства батальона «Шахтерск». Потом уже во главе торнадо в подвале школы Лисичанска организовал камеру для пыток и изнасилований. А вот его коллега Даниил Лишук, кличка Маджахет, с характерными татуировками и такой же идеологией. Оба по приговорам должны были сидеть еще много лет. Оба теперь на свободе. Именно Маджахет Лишук чрезвычайным цинизмом и дерзостью жестоко и безжалостностью совершал наиболее жестокие пытки местного населения Луганской области, организовывал и принимал непосредственное участие в изнасиловании задержанных. Но, как сообщают местные журналисты, получившие свободу и оружие, боевики прорываются не на фронт, а в Польшу. Те же, кто остается, делают жизнь мирных жителей только хуже. Замок, суки, сломали. Мародеры. Посмотрите, что наделали. При этом от предложенных российской стороной гуманитарных коридоров чиновники отказываются без объяснения причин. Это непринятный вариант. Это неприемлемый вариант открытия гуманитарных коридоров. Не поедут наши люди из Иванкова, Димарова, Вышгорода, из-под Киева в Белоруссию. Для того, чтобы потом с самолетами полететь в Россию. Цель, по всей видимости, провокация с жертвами среди собственных жителей. Таковыми на Украине до сих пор считают и крымчан, но лишь на словах. Сегодня советник президента Зеленского рассказал, что дамба на Северокрымском канале была только частью плана по обезвоживанию полуострова. Прежде чем пойдет вода в Крым, там надо очень сильно поставить. Ну, мы сделали так, что не так просто это поставить даже после захвата милитаризация тем временем идет полным ходом. На улицах вооруженные отряды останавливают прохожих и конфискуют автомобили. Над сопредседателем оппозиционной платформы за жизнь Юрием Бойко сначала пытались глумиться, а потом просто поставили на колени. А Владимир Зеленский вновь просит западных партнеров о глобальной войне, экономической и той, в которых победителей быть не может. Потребуем новый санкционный пакет. Нужен новый санкционный пакет, бойкот российского экспорта, отказ от нефти и нефтепродуктов из России. Что еще нужно, чтобы обеспечить бесполетную зону над Украиной? Мы ждем решения очищения неба. Или силой, которая у вас есть, или вы дадите нам самолеты и ПВО, которые дадут эту силу. Вместе с раздачей автоматов на главной улице Одессы начали устанавливать противотанковые ежи. Предыдущий украинский президент выходит на связь с Fox News в бронежилете и целым отрядом охраны за спиной. А министр обороны Резников заявляет, что в поставках оружия из западных стран есть, цитата, «существенный прогресс». Подробности раскрыли источники американских газет. Менее чем за неделю США и НАТО перебросили более чем 17 тысяч единиц противотанкового оружия, включая «Дживелин», через границы Польши и Румынии. Выгрузив их с больших военных грузовых самолетов, чтобы их можно было доставить по суше в Киев и другие крупные города. Как все это согласуется с риторикой о том, что конфликт нужно закончить как можно быстрее, источники издания не пояснили. Алексей Кнако. Вести Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе Смотрим.ру. Просто наведите камеру, смартфона или планшета на QR-код.